друзья, мои ну конечно, подписчики. Что мы видим сейчас? Ужас! Это необычно. Но в Нью-Йорке появились два неожиданных летающие объекта. Что на самом деле случилось? Никто понять не может. Посмотрите на эти необычные кадры. У меня прям голова прям скипает о том, что происходит. Откуда они? Нет, это не метеориты. Нет, это не самолеты, никакие не дождливые там, астероиды. Это реально НЛО, которое летит на этот бедный город. Жалко, что обрывается видеосвязь, которая здесь продолжалась. Говорят, люди видели необычную яркую вспышку. При плохих, необычных погодных таких явлений, НЛО начинают прям масштабами появляться. Я честно понять не мог, что за два необычных, Объекта. Если вы такое видели, пожалуйста, напишите в комментарии или оставьте вопрос свой. Ну а я честно теперь понимаю, почему все это происходит у нас на глазах. И никто не может объяснить то, что происходит. Вот посмотрите сами. Происходит вокруг везде необычный катаклизм. Ну кто виноват? А знаете, что учетные сказали, чтобы не паникать людей? Это все виноваты люди из-за того, что в атмосферу множество выбросов газа. <сёк> да. Я, честно, конечно, был удивлен, но если сравнивать старые века, то раньше было больше трава, топили углями и так далее. Много чего еще было. И заводы были помассивнее, чем сейчас. Ну, не знаю, не знаю. Но суть в том, что происходит сейчас, мы видим. Но это еще не все, дорогие зрители. Хотите шокирующие кадры, которые были не тогда? Посмотрите эти кадры. То есть вы видите необычный дрон НЛО скрывался в облаках. Да, очень странно, но никто не верит, потому что очевидец решил доказать, что облака скрывают на поверхности. Когда он запустил дрон, эти кадры были сделаны в Лондоне. Когда парень решил запустить этот дрон, он увидел необычную картину. Да, дрон НЛО находился здесь и ждал как то этот маленький дрон. Удивительно, но множество людей не поверили ему, он доказал то, что мы облаками, но не только облака, а еще и маскировочница. Мы не видим, что творится вверху, когда облака будет. Мы сами-то прекрасно понимаем. крайней когда что-то происходит, то мы сразу видим, что это дождь и все. Но не так давно я уже показывал красные облака. Плохие. Необычные условия туч. Как вы думаете, что это вообще было? Да и вообще это было что-нибудь, потому что множество из вас считают, что это фейт. Ну, пусть так считают, потому что это было вещество. И главный, хотя Нет, он не ушел, остался в облаках. Насколько сколько их может скрываются? Тысячи? Миллион? Мы с вами не знаем, потому что против ветра они... Да, да, что, кажется, это маскировочное такая хорошее, хорошая качество, которое да, какие все. Но теперь, посмотрите, что произошло в ходе. Все, что когда, очень хорошо. множество японских, этих, как вам сказать, Р э рыбаков и моряков сразу запаниковали. Они сразу почувствовали, что-то здесь не Капитан увидел необычную картину. Вы не поверите. Но все приборы оказывались идеально Ну а капитан прямо. Не что? Что? Что? шокировали, Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Не знаете ли вариантов? перед ними. Посмотрите на эту необычную картину. Это удивительно, что моряки успели заснять эту необычную э, качество аффенилового, который вы сейчас видите вообще в голосовом. Но опять же, что дальше произошло? Эти кадры были сделаны в канале. Необычный смеш пытался разнести множество домов. И как раз водитель этого автомобиля остановился. Этот кадр был сделан 3 дня назад. И рядом с ним. Похоже, но как вы объясните то, что это все происходило на глазах у множества людей, которые проезжали по дороге. Никто не может объяснить то, что они видели. Никто не может доказать то, что происходит. Тогда что происходит на нашей планете и кто виноват в этом, вы видите сами. Я, честно уже запутался то люди, то иного, то пришельцы, то еще кто-то. Но кто виноват, мы видим сами. Конечно, множество людей скрывают правду о том, что происходит. Мы не можем никак доказать то, что можем изменить. То, что принадлежит не нам, а другим расовым инопланетным существам. Дорогие друзья, то, что вы увидели, это только то, что начинает происходить. А что будет завтра, а после завтра, и через год, и через несколько лет, мы не будем гадать. Но вы, дорогие друзья, это только начало о то, том, что скрывает власти. Но я думаю, что это скоро откроется, и мы с вами увидим все необходимую картину о том, что происходит. Ставьте лайк, подписывайтесь. Ну, а с вами был Тайный НЛО. Я с вами не прощаюсь. Ждите всего...